Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня я хотел бы рассказать, как сделать простейшую анимацию визуальных компонентов Qt. Я уже создал некое шаблонное приложение, которое у меня состоит из формы и двух кнопок, плюс и минус. Что я хочу, чтобы делало мое приложение? Я хочу, чтобы у меня имелся некий набор кнопок, которые бы располагались по окруженности. Вот как-то так, поэтому равномерно. А кнопками плюс и минус я мог бы добавлять новые кнопки и удалять. Кнопки соответственно. Поэтому все должно быть плавно, и кнопки должны располагаться равномерно по окружности вне зависимости от их количества. Итак, переходим к классу MainWidget. Здесь я уже создал несколько членов этого класса. X-Shift это сдвиг по X-у окружности, Y-Shift сдвиг по Y-ку, Scale это что-то ну, типа радиуса, окружности и button size размеру кнопок, которые э, в этой окружности. Итак, теперь мне надо добавить еще несколько записей в инклуб. Э, QList, потому что я хочу иметь объект э, списка кнопок. Это э, MathH, потому что я буду использовать синус косинус. И это Q. Uh, property, property animation, который будет осуществлять uh, анимацию свойств uh, компонентов. И, кроме того, cool uh, Потому что я буду иметь дело с кнопками. Итак, сначала создадим uh, член класса список кнопок QList. Q push button звездочка button list назову я его а, также хочу показать что вот я вот инициализировал эти а, переменные некоторыми значениями а, в конструкторе вот. а мы собственно можем перейти непосредственно к написанию слотов так слот клик кнопки добавления с плюсиком а, создаем кнопку push button button new cool push button uh, в качестве родителей указываю this форму чтобы все кнопки удалились при удалении формы так я хочу чтобы какой-то текст отображался uh, текстом пусть будет собственно номер uh, кнопки в списке string number и здесь uh, button list size так теперь мы должны задать некие uh, начальные uh, координаты uh, в создаваемой создаваемые кнопки set метод setGeometry и в него мы укажем э, такое же свойство кнопки add э, geometry пусть она кнопка появляется вот на месте кнопки с плюсиком и наконец добавляем button list append добавляем нашу созданную кнопку No. Uh, после чего я буду вызывать некий метод, который будет осуществлять собственно анимацию кнопок в, в списке. Я решил назвать его, uh, решил назвать его, вот, uh, buttons, то есть перекомпоновка кнопок. Давайте добавим заготовку реализации и вызовем этот еще не а, реализованный метод. теперь давайте напишем слот для кнопки минус перейти к слоту а, здесь мы должны получить указатель на удаляемую кнопку Button list uh, last. Вот сразу включаем последний. Uh, теперь button list remove last. Там метод есть удаление последнего элемента. Очень удобно. И удаляем кнопку. И, естественно, опять-таки вызываем. Rearrange buttons для того чтобы кнопки перегруппировались и теперь мы переходим к самому интересному к написанию метода rearrange buttons а, для начала мы должны а, мы хотим что сделать мы хотим а, в цикле пробежаться а, по всем а, кнопкам в списке Давайте создадим еще переменную для удобства uh, button count, которая будет равняться button list size. И еще одну переменную uh, load, которую я решил назвать angle unit, То есть uh, единица угла. И равняться она будет у нас э, 6,28 делить на button count. То есть это э, смысл этого значения, это э, расстояние помежуток по углу между э, двумя соседними кнопками. Так. Итак, продолжаем написание нашего цикла. Э, меньше button count. Плюс И здесь мы должны, э, во-первых, получить наш, э, нашу кнопку текущую Button из списка. Э, bottom list это я специально пока списываю, чтобы удобнее все было и теперь я могу создать объект Q property animation, пу, property animation, называю animation, <coughs> Аниме... а, так указатель, new property animation и здесь в конструкторе я указываю анимацию какого объекта объекта button. дальше имя имя э, свойства имя свойства в нашем случае geometry так. теперь настраиваю анимацию есть некие э, свойства в первую очередь то есть это продолжительность в миллисекундах указываем одну секунду дальше такой вот метод set easing curve easing curve это как бы тип анимации то есть в то ли она будет линейная, то ли подпрыгивающаяся такая, эластичная, с, с имитацией инерции. Э -э давайте выберем линейную, самую простую. Ну, в принципе, вот можно, на самом деле, F1 быстренько посмотреть. Ну, вот какие они бывают линейные. Вот такая вот э синусоидная, кубическая. В общем, много-много разных видов. Мы взяли линейную. И самый главный э, параметр это end value. То есть конечное значение данного свойства. А, давайте писать. А, у нас здесь должен быть а, аргумент типа q-end. Мы возьмем QR а, F f это для того, чтобы мы могли использовать а, переменный типа float. Итак, косинус. Наш angle unit умножен на индекс кнопки. Все это умножено на scale, а, на масштаб. И добавляем к x shift а, Сдвиг по x. -у. Аналогичным образом пишем для yk э, angle unit умноженное так умещается. Оно, в общем, понятно, что то же самое э, на i умноженное на scale плюс yk shift и, наконец, э, размеры. Размеры мы решили, что у нас будет button size. Будет квадратная. Button size. And. Так. И запускаем. Осталось нам запустить анимацию. методом start. И здесь вот такой интересный параметр, как deletion policy. Вот cool-up. Animation. У него такие константы. Я выбрал delete when stopped. Это очень удобно. Когда анимация закончилась, объект анимации удаляется автоматически. Нам за этим следить не надо. И еще один момент, который я забыл. При создании новой кнопки нам, конечно, нужно вызвать метод show. Иначе мы просто не увидим эту кнопку. Так, запускаем. Так, первая кнопка, вторая кнопка, третья, четвертая. И вот мы видим, они выстраиваются в окружность. Очень плавно, красиво, можно одновременно несколько. Видите, они уже начинают подстраиваться. Причем, что интересно, поскольку мы указываем только конечное значение, то э, при запуске анимации э, он автоматически перестраивает э, траекторию от текущей. То есть я вот начинаю удалять, и видите, они уже пошли назад. Вот, удаляем. И они тоже все подстраиваются, все красиво. Ну давайте попробуем другой Easing Curve. Вот мне понравился out эластик такой имитирующий э, инерцию пускаем а единственное что только для него лучше поставить дюрешень побольше можно 500 поскольку вот из-за инерции пока вот пока он дергается это тоже как бы входит во время анимации поэтому э, иначе летит он очень быстро ну вот и так достаточно быстро летит ничего выглядит красиво все красиво плавно можно играться с этими параметрами там есть параметр сколько раз он, она будет дергаться насколько будет забегать за конечную точку и так далее то есть благодаря этому можно очень интересные эффекты делать сам по себе и вот еще один момент, который хотел я отметить, это вот я сделал вот эти кнопки практически такие же, как вот наши задаваемые. А если я сделаю побольше, то у нас произойдет еще и анимация размера. Потому что, если помните, то вот мы создаем э, новую кнопку размера кнопки плюсик. С плюсиком. А в конце мы указываем Покажу. Указываем button size. Это у нас фиксированный 50 пикселей. То есть он еще будет... Кнопки еще будут уменьшаться. То есть анимация размера произойдет кнопка. Вот. Ну, здесь не так хорошо видно, но тем не менее, они уменьшаются. Плавно. А, на сегодня все. Спасибо. До свидания.